Привет, народ! Вещает Антон. Сегодня мы посмотрим на классные вещички из Лего, которые я нашел на просторах сети. Забегая вперед, хочется сказать, что сегодня будет реально огненная подборка. Перед началом ролика обязательно поставьте лайк и проверьте кнопочку подписаться. Если вам понравится это видео, то напишите об этом в комментариях, я обязательно прочту ваше мнение. Что ж, наливайте чай и берите что-нибудь сладкое, чтобы смотреть на лего штуки было еще приятнее. А также не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Погнали! Нашу подборку открывает вот такой крутецкий Танос. Просто посмотрите, насколько он огромный. Выглядит безумно реалистично. Я реально в шоке. Как вы видите, Танос уже готовится щелкнуть пальцами уверен после этого действия не умрет ни один человек но возможно повредятся 50 фигурок из лего блин эта фигура реально огромнейшая чтобы вы понимали при сборке автором приходилось вставать на деревянные подставки поскольку просто не дотягивались в общем танос невероятно крут но сегодня будет море такого просто посмотрите на масштаб этой работы да это корабль из лего чтобы вы понимали длина этой штуковины почти 3 метра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 Было интересно заглянуть в прошлое, немного приоткрыть занавес и узнать что-нибудь новое. В общем, я решил добавить в подборку вот этого красавчика. Посмотрите, насколько реалистичным получился этот динозавр. Выглядит он по-настоящему страшно. Его пасть открыта, из нее торчат острые зубы, которыми он может погрызть другие фигурки из Лего. Точнее, мог бы, но у него есть только голова». Кстати, они язык сделали каким-то желтоватым цветом. Не уверен, что в реальности у динозавров был желтый язык, но выглядит прикольно. А еще очень классно выглядят глаза. Не знаю, каким образом они их сделали, но выглядит вполне живенько. Сейчас перед нами Терминатор Т-800. Выглядит он достаточно классно. Мне интересно, как он умудрился купить столько серых деталей. Наверное, в магазине на него смотрели как на сумасшедшего.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 Стоит отметить качество сборки. Боузер выглядит очень реалистично. Видно, что авторы хорошо запарились, не поставили ни одной лишней детали. Нил Армстронг, человек-легенда, астронавт, впервые вышедший на Луну. Думаю, вы все хоть раз о нем слышали. А теперь проведите параллели и подумайте, что же я хочу вам показать. Да, это классный космонавт из Лего. Выглядит очень даже ничего. Он, кстати, выглядит так, как будто реально находится в невесомости. Не знаю, каким образом они этого добились, но добились же! Я не уверен, но возможно это и есть Нил Армстронг, ведь на плече можно увидеть флаг Америки. Кстати, еще одна знаменитая эмблема находится сзади. Да, там находится значок НАСА, а чуть выше расположен и флаг Америки. В общем, космонавт безумно классный, уверен, его заценил не только я. А эту штучку я притащил в подборку специально для любителей Звездных Войн.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 Блин, было бы безумно круто, если бы они додумались сделать его светящимся. Уж не знаю из чего, но думаю, можно было бы что-нибудь придумать. В целом моделька безумно классная, понравилась даже мне. Вот мы дошли и до машин. Посмотрите на эту шикарную Бугатти. Кстати, она стоит рядом с оригиналом, чтобы вы могли сравнить их. Как по мне, версия из Лего выглядит в разы круче. Почему? Ну, по цветам она повторяет настоящую машину. Там даже полосочка сделана. Мне нравится, что на версии с Лего появляется хоть какой-то рельеф, что выглядит очень и очень круто. Также стоит отметить, что эта модель даже немного функционирует. Вы можете сесть в нее и классно сфоткаться. Посмотрите, как же классно сделали фары. Они реально работают. Кстати, механизмы внутри тоже сделаны из Лего. В салоне также можно увидеть кучу Лего. Не уверен, что там будет удобно сидеть, но выглядит очень классно. Что ж, идем Дальше.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 На эту штуковину ушло почти 33,5 тысячи деталей Лего. Лицо Тора получилось довольно похожим на самого актера. За это реальное уважение вам, ребят. Дизайн модели полностью повторяет образ Тора из фильма. Особенно мне понравился обязательный атрибут на спине – длинный красный плащ. Он безумно классный, поражает тем, как он струится. Еще поражает то, что авторы смогли сделать красную надпись, которая начинается на голове, а заканчивается на ногах. В общем, фигура правда впечатляющая, продумана до мелочей. Уверен, она понравилась не только мне. R2D2. Дроид и коллега c 3 Pio в «Звездных войнах», созданный до 32-го ДБЯ. В общем, да, сегодня я добавил не одну штуку для фанатов этого фильма. Просто посмотрите, насколько эта штука классная. Робот сделан из 16 тысяч деталек, что, в принципе, не так много. R2D2 из Лего – вполне себе подвижная штука, которая управляется чем-то вроде пульта или джойстика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 в новогоднюю тематику можно включить и поезд с подарками, которые сейчас перед вами. К сожалению, не настоящий, но все же классный. Поездом управляет безумно красивый Лего Эльф. Мне еще нравится эта классная елка из Лего, от которой так и веет атмосферой праздника. Кстати, еще одной особенностью является то, что конструкция подсвечивается какой-то штукой, вроде светодиодной ленты. В целом, штука очень классная, помогает людям почувствовать приближение праздника. Думаю, я бы не отказался от чего-то подобного в своем городе.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 Просто посмотрите на это дерево! Оно же просто гигантское! Господи, это невероятно! Смотрите, насколько здесь проработаны детали. Кора сделана не одним коричневым цветом, а несколькими. Кроме того, у коры есть рельеф, что тоже очень важно. Листья выглядят очень и очень живыми, благодаря приятному зеленому оттенку, который понравится каждому. Ну и про размер я говорить не буду. Вы сами видите, насколько это дерево огромное.